Проводишь много времени, сидя за компьютером? Позаботься о комфорте и своем здоровье с «Барский ЭКО». Разработано специально для программистов. Гарантия 5 лет. Доставка до порога за наш счет. Не хочешь возиться со сборкой? Активируй суперсервис «Барский». Приобрести ваше идеальное кресло можно на сайте barsky.ua. Хочешь обкатать и потрогать? Нет проблем, «Барский Эко» есть в ближайшем эпицентре.